всем привет сегодня попробуем вкратце посмотреть на что такое std forward как-то видео уже было с мувом r-value ссылки там move, что такое мув и все такое но ну, а сегодня STD forward то есть эта тема на самом деле не такая уж и простая поэтому сегодня так вкратце глянем Потому что более, ну, не знаю, как-то э, рассказать преимущества или технические моменты, или нюансы, на данный момент я не могу. Я вплотную с э, форвардом не работал, и, соответственно, э, есть какие-то э, недопонимания. Ну, эти недопонимания не только у меня, то есть, в целом, вроде все просто, но... Все просто, пока не доходишь до дела и потом думаешь, зачем этот форвард надо, если если что. Короче, э, мы зна знаем, вы знаете, что такое move, STD move и air value ссылки. Ну сегодня, что такое forward. То есть STD move и STD forward они на самом деле ничего не делают. Move ничего не перемещает, а forward ничего не передает. То есть forward, как бы, Jan Strauss Strauss-Trub говорит, используйте, то есть, move, если вы хотите переместить объект, а forward, если вы хотите напрямую передать. Напрямую передать это обычно, ну, то есть подразумевается, что вы работаете с шаблонами, шаблонными функциями, функциями и вы хотите пробрасывать какой-то объект, но в другие функции, то есть прямая передача. То есть какая-то функция вызывает другую функцию, а та вызывает еще какую-то функцию. И нужно напрямую передавать конечному потребителю или пользователю. И там еще есть примеры шаблонов с шаблонами, у которых переменное число параметров. Ну, здесь я их и не приводил. Я здесь попростенькому, чтобы было проще Понятно. Так вот, stdmove перемещение и std Forward на самом деле ничего не делают. Они просто, ну как бы они во время выполнения вообще ничего не делают. Они не генерируют выводимый код. Они являются функциями, которые выполняют приведение. stdmove выполняет безусловное приведение своего аргумента к rvalue. А stdForward выполняет приведение только при соблюдении определенных условий. Теперь смотрите, давайте посмотрим на этот пример. В данном случае у меня функция, которая принимает э, ссылку на объект типа int. И такая же функция перегруженная, которая принимает rValue ссылку. Ну, это так, чтобы вспомнить. И в этом случае у нас есть готовый объект. Соответственно, это l-value переменная, а это временный объект. Соответственно, это r-value переменная. Теперь давайте посмотрим пример 2. И давайте, давайте, да, я его сейчас запущу, наверное, я. Ну, Но в любом случае это все будет в репозитории лежать. Итак, пример 2. Вот у меня есть функция 1 и функция 2. Все те же функции. И для того, чтобы работать с такими функциями, то есть, ну... Когда э, у вас есть перегруженные функции, э, которые принимают ссылки или R-value ссылки, то проще, ну, в данном случае, если использовать forward, то лучше всего написать вот такой враппер, шаблон, э, в котором мы принимаем э, вот R-value ссылки. Ссылку, да? Так, теперь смотрите. <coughs> если я буду вызывать э, в этом враппере вот эту функцию, просто вот так вот, func a -value то что бы сюда не зашло, всегда будет это у нас l значение. То есть всегда будет вызываться вот эта вот функция. Даже если на самом деле я передал сюда r то есть вот временный объект, всегда будет вызываться вот эта функция. Если же мы используем STD forward, то есть мы делаем прямую передачу, и STD forward выполняет приведение, если это приведение в том... Получилось, не получилось, но там у форварда тоже есть перегрузки. Но, если вот это является L-value, то будет вызвана соответствующая функция. Если R value это есть, то будет вызвана другая функция, для, которая соответствует для R value. То есть в этом как бы такая суть прямой передачи. Возможно при плотном программировании, при написании кода с использованием шаблонов, шаблонов-шаблонов и т.д. и, и т.п. То есть, такой ну если использовать такой уровень программирования, то вот там может быть std forward э, очень даже и нужен и полезен. Пока не знаю, потому что эта тема довольно-таки сложна в изучении. Вот эти R-value ссылки, их еще называют универсальными ссылками. Короче, по-разному называют. Ну, давайте выполним, выполним, выполним пример 2. Вот. И запустим и так что у нас там на терминале ничего выполняем функцию так вызываем первую функцию ну и соответственно чем это видим мы видим что была вызвана перегрузка для l-value то есть вот вот эта вот функция идем дальше и вызываем вот такую же функцию только туда передаем std forward Прямая передача. И что мы видим? Мы видим, что все равно было вызвано L-Value. Ну, потому что в этом случае, как ни крутись, но это не R-Value, это L-Value. То есть это объект, у которого есть адрес. Теперь посмотрим на случай, когда у нас временный объект. То есть тот, у которого по факту адреса нет. То есть тот, который является временным. Или R-Value. Давайте зайдем. Теперь смотрите. Давайте откроем терминал. Вот это результат работы предыдущего варианта с э, объектом, у которого есть адрес. Сейчас объект, у которого адреса нет. Так, выполняем функцию. Что выявилось? Выявилось l_value. Выполняем вторую, в которой мы в которой мы используем stdForward, то есть прямую передачу. И что мы видим, вызвалась перегрузка для правильной перемены, вот, для rValue. Соответственно, в этом случае всегда, чтобы мы не передали, всегда будет lValue. В этом же случае, когда мы используем stdForward, то есть прямую передачу, у нас rValue, если это действительно rValue, иначе lValue. Ну, как-то вот так вот. Ну и третий пример, я не знаю, я его покажу, конечно же, но... <смех> то есть если я где-то на реальных примерах либо сам столкнусь, либо увижу действительно вот такой пример, что вот сказал и сразу все понятно, или показал и сразу стало все понятно. По поводу STD Forward, то, конечно же, я сделаю по этому отдельное видео. Теперь смотрите, Поп, третий пример. В третьем примере, точно так же, две перегрузки для стандартных классов, для стандартного класса строки. И одна перегрузка L-Value, вторая R-Value. И здесь, если L-Value, объект вот этот копируется во и выводится результат. Здесь же, если это R-Value, то я делаю перемещение объекта. То есть по факту вот здесь данные переместятся вот сюда, а вот здесь останется пусто, то есть будет пусто. И у меня есть два в теперь смотрите теперь смотрите, теперь давайте вот это вот здесь точку остановок и вот и вот здесь Итак, вызывается сначала в раппер 2 не давайте в раппер 2 я не вызову сначала в раппер 1 Итак, вызывается, какая функция вызывается? Давайте сюда точку поставим и сюда. То есть, якобы, здесь у нас якобы здесь у нас так вот. Да? Я вызываю еще stdmove, то есть я вызываю врап с функцией stdmove. Говорю перемести, перемести вот эту строку дальше. Так вот, смотрим этот врапер. То есть форвард еще, конечно же, хорошо работает в связке с stdMove. Теперь смотрите, что в этом случае вызовется. Следуя вот этому правилу, да, у нас будет всегда вызываться вот эта функция. То есть не вот эта перегрузка, а перегрузка для L-value. Ну, сейчас посмотрим. Так и есть. То есть на самом деле мы пытаемся переместить объект у стандартного класса, стандартной библиотеки есть все перегрузки для LValue и RValue, но сюда у нас приходит вызывается перегрузка для LValue и собственно говоря, собственно говоря, собственно говоря и все объект перемещен не был. Теперь же, когда я вызываю враппер и вызываю ту же функцию, ну враппер обертка, но уже используя std::forward, то если есть возможность привести это к r то это будет r -value. А здесь возможность есть, так как этот объект str, он типа string. А для стандартных классов стандартной библиотеки есть все перегрузки для r и r -value. То есть для ваших собственных типов их может не быть, но для всех стандартных они есть. Поэтому, поэтому вызывается перегрузка это и здесь произойдет перемещение объекта вот произошло перемещение мы сейчас это не увидим они а, увидели вот строка пустая ну давайте я давайте я вот теперь разкомментирую пример 2 ну вот в рапер 2 сначала сейчас я тут точки поубираю поубираю и запущу еще раз Итак, смотрим на нашу строку. Вот смотрите сюда, вот str. Теперь, когда я выполню этот код, как мы видим, строка пустая. То есть, вызвалась то есть правильная функция. В данном случае std forward а, был. std move привел к rvalue. У него получилось это успешно. Дальше, после этого... Вызвалась правильная перегрузка, и в этой правильной перегрузке объект был перемещен, а не скопирован. Ну вот, где-то все. Больше, как бы, мне пока на данный момент ну, сказать не о чем. То есть, как бы, давайте подытожим. Да? Std-forward а, выполняет приведение только при определенных условиях. То есть STD Forward является приведением типа, то есть условным приведением. И что следует помнить? То есть STD Forward приводит свой аргумент к r-value только тогда, когда этот аргумент действительно связан с r-value. Ни STD Move, ни STD Forward не выполняют никаких действий времени выполнения. То есть это на этапе компиляции э, проверяются вот эти всякие приведения типы соответствия и дальше вызываются поставляются нужные функции при компиляции либо либо либо такая функция с такой такая перегрузка либо такая и так далее ну наверное все поэтому если чуть-чуть прояснилось для вас это хорошо если ничего не прояснилось Прошу прощения, попытался, но, как я сказал, тема достаточно сложная, и нужно вплотную работать на уровне шаблона программирования с использованием только, там к примеру, шаблонов. И, возможно, там возможно кто-то с этим работал, то напишите в комментарии, что это такое, если получится вкратце. Ну, преимущество STD Forward было бы очень хорошо. Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.